Мужики, всем снова привет, мы продолжаем э, фигачить контент по новому вот этому Anubis кейсику. Короче, сегодня будет жесть. Ну, во-первых, готовьтесь к очень долгому ролику, я надеюсь на ваши поддержки, потому как мы уже открыли раз 200 кейсов ролик, и сейчас будет ролик, который стоит, э, если я не ошибаюсь, я потратил где-то 60 тысяч, чтобы сразу вас... Э... Уверить и удалить комментарии, что с и так далее. Показываю, что это лежит все у меня в инвентаре. А, продать на торговой площадке. Вы можете написать в браузере steam человек И все это увидите. Все вот эти вот скины. То есть у меня все это есть. Это, ну, деньги. Да, огромное спасибо спонсору. Без него все-таки не было бы ролика. Они согласились. И о нем чуть позже. А, если кто не хочет ждать и хочет воспользоваться халявой, которую ребята подогнали. Все это в прикрепе. Ссылки, промики на ножи, на, жин, на Но чуть позже расскажу. Что сегодня будет? Во-первых, мы накрафтим весь вот этот ширп. И самое крутое все-таки в этом ролике будет Реально дорогой контракт а, Смотрите, у нас все прямо с завода Мы используем это в контракте а, Какой сегодня он будет? Ну, во-первых, это, естественно, коллекция Нубис Один скин, да, можно выбить м а, Далее у нас Океанская Пена Огненный Змей, а, далее Сорви Голова Естественно, м -ка или Калаш а, Также Великий Демон из Крутого Также Кровь в Воде Кровь в Воде, я нет, немного не то купил Ладно, я, окей okay. Я не то купил Я хотел э, на удар молнии Ну, окей, это чуть повышает шансы Потому что там одно тайное Короче, будет жестко, горячо, дорого, самое главное Поехали, начнем с ширпа э, Здесь его много Ребят, готовьтесь реально к долгому ролику Но я обещал, что мы это все дело перекрафтим нафиг Потому что очень много э, ширпа И просто мне с ним не, вообще нечего делать Открыли мы 200 кейсов И вот там в комментариях уже писали Человек написал, типа, хотел открыть, передумал Реально, не советую, потому как в... Кстати, калаш. После полевок. Потому как чаще всего в 99, наверное, процентах случаях... процентов случаях падает, короче, ширп. И вообще ни о чем. Конечно, если выпадет АВАП, это будет круто, потому что прямо с завода все-таки 2000 это окуп, но... Лучше на сайтах, не обязательно даже спонсор Ну вот реально, если некуда вам деть деньги А я считаю, что когда открывают кейсы, это значит некуда деть деньги, деньги человеку Я не лезу в чужие карманы Но, блин, больше шансов на сайтах окупиться Да, там не выпадет М, да не выпадет 50 тысяч депозита там в косарь условно Здесь с одного кейса действительно все-таки может выпасть что-то дорогое Но, блин, ребят, вообще не советую То есть я потратил на эту историю Опять же, спасибо Вилдропу спонсорам. Так, главное, что идет запись. Потратил где-то 35 тысяч рублей на 200 кейсов. Вообще нифига. Ну, а бабки, калаши, не так круто, короче, шлак. Поэтому не советую. Вообще, наверное, я первый, кто вливает на Ютубе такие деньги в новый кейс. И считайте, и этот и контрактики сейчас будут, и 200 кейсов открыли. Поэтому, ребят, поддержите! Вот, ну, серьезно, оно того стоит. Этот, этот контент того явно стоит. А, у нас здесь очередной Контракт Слушай, авапа и калаши это будет хорошо Правда, авапа это, если не ошибаюсь, армейка, да но, За армейку, да Но это будет чуть позже, если выпадет армейка Авапка, прямо завод завода 2000 Но у меня здесь скины в достаточно Не, не очень Крутом качестве, там они закаленки и так далее И тому подобное, у нас 140, блин ширпа просто, но кому-то Интересно, смотрите, на, на, на крафт возможно Шерпа, я это все буду делать на ролик, потому как Я вам обещал если не интересно, перематывайте сразу конец. Там, там будет жестко, мужики. Там будет прям контент. Но опять же, ширп, потом у нас идет промка. Вот, поэтому посмотрим. Может быть, скрафтим. но ну, я не знаю, не получится до запрещенного, наверное, дойти. А так-то сделать бы еще крафт на засекреченную. Это было бы здорово. Но ширпа дофига. Остается сколько? 252, в общем, скинов и ширпа уже 123. Но 200 кейсов, это выглядело, знаешь, просто вот весь инвентарь у этих новых, а ну без кейсов, это жесть. Так, нам пока что из прикольного выпал калаш. Калаш, на самом деле, это очень хороший дроп отсюда. Это же промка, правильно? А, это тоже армейка, я из промки скрафтил. Блин, друзья, сори. Сори, сори, сори, я почему-то думал, что калаш это промка. Окей, это армейское качество, хорошо. Но потом, соответственно, будут крафты на армейку. После армейки уже на запрещенное поделаем. Так, пока, пока, кал. Я все-таки предлагаю, я, наверное, поставлю на паузу, все это закрафчу, потому что, ну, действительно, я так подумал, я хотел, да, это для ролика, но не так уж это интересно, поэтому, наверное, я сейчас уйду на паузу, накрафчу весь этот ширп, нафиг, никому не нужный, и вернусь. Скорее всего, это будет правильно. Пиши в комменты, что я красавчик и не стал показывать вот эту историю. Друзья, в общем, наделал делов, остался у нас один контракт после этого. Ну, промку уже, наверное, все-таки добавлю в ролик, потому что там все-таки пойдет поинтереснее. Есть шанс получить новое АВП и это уже будет дороговато. Добавил трейн, трейн-коллекция тоже скрафтилась прямо с завода. Я не знаю, сколько эта история стоит, она, по-моему, дешевая была, когда я чекал 300 лет тому назад. Сейчас, не знаю, по 250, 52 рубля, нифига, это нормально. Поехали, вот теперь уже крафты на армейку из промышленного качества. Ну, это я, наверное, запишу. Кому-то может быть будет интересно. У нас здесь четыре контракта получится. Так, из прикольного есть песчаные дюны, но это дорогой достаточно скин, поэтому ну и старый мы в моем инвентаре, поэтому я его не буду засовывать. Есть верненная сталь, давай засунем, почему нет? В остальном, в остальном, туда же по 250 сейчас пойдет материнская палата. Что еще из скинов? Внедорожник, он после полевых. Давай засунем. В остальном новые скины. Это будет, получается, 3-4 контракта. Поехали. Сейчас что-нибудь другое вообще выпадет. Ой, Калашек. Калашик, качество после полевых. После полевых у нас уже 2 калаша, если я не ошибаюсь. Да, а стоят они. Ой, дай, ладно, цену чуть позже посмотрим. Калаши, по-моему, стоят, ну, неплохо относительно да, других скинов. Главное, кожу свою туда. Кожу свою. Главное, по 90 кожу не засунуть. У нас остается, в принципе, 2 контракта. Да, два контракта сделать. ОВП. Качество после полевых. Смотри, по ценам, кому интересно, потому что знаю, что многие интересуются прайсами, поэтому показываю. АВП это круто, потому что АВП стоит 599, Калашек стоит 330. То есть, в принципе, нормально, в принципе, пойдет. Два Калаша АВП нормально. Хоть какие-то деньги из этих кейсов, грубо говоря, я вытащил, и э, нормально. Остается у нас два контракта. Все эмочки абсолютно я засовываю, их можно продать. Возможно, из них не самая лучшая идея делать крафты, потому что это не выгодно. Но они мне, честно скажу, нафиг не нужны, поэтому... Может, там какие-то редкие из них есть, но по барабану, честно. Я просто хочу все это дело перекрафтить, чтобы не занимало место в инвентаре. Ой, я что-то на широк полез. Так, записи от Сюгут. <рly> <рly> вот, эмочки Да, еще один а, -а, -а, а, нет, все, все, все Теперь из армейки Из армейки уже прикольней Но нужно посмотреть, есть ли у меня скины для крафта В принципе, должны быть, да а -а -а, За деньги, да И что у нас здесь есть А где новые скины? Подожди Подожди, а где? А вот они Так, там либо калаш, либо Либо тег Окей, тег у нас был Почему их не... Вот, тег вот еще тег, вот еще тег, Теки я все сюда засуну, ибо они мне нафиг вообще не нужны, и в остальном, ну, Максим, калыши с, с вапами не буду, черная лимба, кстати, браво коллекция, это интересненько будет, что еще можно зафигачить, хищные воды нет, в принципе, в принципе, в принципе, why not. М -м так, это нет, модуль, это охотничья коллекция, интересно, однако, так, давай мы все-таки уберем, наверное, отсюда, но ну, он закаленный, по-моему, а, нет, ну, после полевых, а, ликвидация уберем, и, наверное, вот эту историю, я хочу сделать прикольный контракт, это армейка, я так сильно здесь геморройс, но, войну, в принципе, так, а, из революции все-таки мы, наверное, засунем и бурю зафигачим, это коллекция, браво, поехали, армейка. Чё я вот так гемороил, сиккал, выпал? Блин, ладно. А, запрещенное. Посмотрим. Мы потихоньку подходим к самому главному на сегодня контракту. А, запрещенка. Хватит ли у меня скинов запрещенного качества? Ну где, блин, этот новый скин-то? Я же только что его выбил. Ладно, допустим, мамку засунем. Нет, здесь скинов не хватит, я не хочу своих крафтить. А, вообще, это этот маг после полевых испытаний. Ладно. Да что? Делаем, делаем, делаем, контент теперь уже. Сыворотка, поехали. Заполняем контракт. И вот сейчас уже самое интересное. Так. Че, я закупал-то? ФАМАС, раз. Сорви голова, два. Горил конфетка, три. Я прям вряд ряд их зафигачу. Сыворотка. Это будет плохо, если кровь в воде. Но это буст на какую-то другую коллекцию. А в остальном птички. Птички, птички, они прямо с завода. Потому что я прямо с завода все закупал. Да, это все прямо с завода. Есть ли смысл закидывать сюда... Ну, я не хочу, оно мне давно лежит. не, я не буду. Я не буду. Конечно, там вулканчик, но с другой стороны получить цариону пустынную атаку, я заплачу. Но, нет, я не хочу. Ну что, мужики, все скины, еще раз пробежимся. Это прямо с завода сыворотка. Это прямо с завода голова. м калаш может выпасть. Здесь великий демон идеально. Здесь у нас, ну, вы видели, да, кал. Огненный змеи тоже круто. И здесь, конечно же, эммочка. Перед этим контрактом спасибо спонсору, сайт под названием Wild Drop. Реально вот такой сайт. Кто сейчас хочет открывать кейсы в КС, но уже передумал, выбирает сайт Well Ссылочка в прикрепе. Из крутого, что они предоставляют, это барабан. На барабане можно выиграть, но не у на баланс там это есть. Либо случайный нож, случайные перчатки. И самое главное, часто очень выпадает почти всегда ширпотреб. Прикол в том, что барабан можно крутить раз в 72 часа. Ты один раз его крутишь, все, ждать не надо, а, потому что промик Anubis 2 дает тебе возможность прокрутить его второй раз. Это вот ты обузишь сайт, грубо говоря, ну, не знаю, правильно или нет, а, такое слово слово-сочетание употребить. Короче, забираешь два шарпа, выпало, условно, там по 10 рублей, плюс двадцатка, просто с ровного места прокачка подписчика без видоса, и вся такая история. И самое крутое, это промик Anubis 2, также на промак мои ну да, это промо и монету, это плюс 40%. Самый крутой промо, который только не выдастся, моему каналу на неограниченное количество использования для одного человека. Но это имба, потому как закидывая косарь ты сразу получает 1400 получаешь, а потом еще и бесплатки. И просто сразу 2000 рублей с ровного места. Ну и потом еще открываешь кейсы и, ну в принципе годно. Плюсом ко всему на сайте есть фишки такие за миллион за 10 миллионов рублей. Если вдруг каким-то чудом ты собираешься закинуть полмиллиона рублей, для этого есть бесплатный кейс. Действительно бесплатный кейс, который дается при депе полмиллиона рублей. Также ребята сделали обнову, добавили новые кейсы, которые выдают ей естественно, и добавили розыгрыши, самое крутое, причем ничего не нужно репостить, лайкать, просто заходишь на сайт, открываешь кейсы определенных типов, тайная армейская, запрещенная, засекреченная, и тот человек, кто за 24 часа открыл большее количество кейсов, забирает приз Они там дорогие, например, за тайны дается там 7 или 8 тысяч рублей Прикинь, реально, просто открываешь кейс, и тебе а, в конце дня приз дропается Причем пока что про этот розыгрыш не знает не так много людей Условно, когда розыгрыш заканчивается, там чел выиграет, который 5 тайных кейсов открыл Ну, поэтому, блин, чекай, переходи, открывай, выбивай Реально, вилдроп вот такой сайт, ну, я не могу сказать по-другому Потому что они реально офигенно поддерживают мой канал, спонсируют каждое открытие Элементарно, вот второй ролик, они дали бабок за Инту Они дали бабок за open кейс. Поэтому, блин, Вилдроп, команда, огромный привет и огромное вам спасибо Ссылочка на сайт в прикрепе, я его определенно советую Делали прокачку подписчику, там и выпал э, подписчиков ВП Градиент Постоянно об этом случае говорю, но, блин, такое было, если То есть с аккаунта подписчика, не с моего, ему градик с тайного кейса выпал Поэтому сайт вот такой Ну что, еще раз Вилдропу спасибо Ребят, ссылочка в прикрепе, барабан, пожалуйста, прокрутите Потому что очень много переходов на вилдроп, они у меня дальше берут энты. Если переход закончится, не будет больше панкейсов в Counter-Strike, ибо это очень дорого. Поэтому вилдроп сей. Ну что? Поза орла. Мужики. Готовы? Блин, готовы или нет? Я нет! Поехали! Я ничего не вижу! Опять закрытые глаза! Давай! Что там выпал? Выпал кейс за 10 миллионов рублей на сайте Вилдроп, да? Ссылочка на который в прикрепе со всеми промиками, а ну без два плюс миллионы денег. Ну что? Так, встанем, покрутимся. Я надеюсь, там, там либо новая М, либо огненный змей. Крафт на новую Мку, Этот фама стоил 24 тысячи. Нет, увлекательный был аттракцион. Так еще никто меня не... Как... Зато контракты поделать. Всем огромное спасибо. А, ни один контракт в Counter-Strike у меня не окупаются. Кейсы не окупаются, контракты не окупаются. Хочется просто плакать, я... <сínt3> <сínt3> это крутой скин, говорят, что он дорогой. Нет, конечно, это деньги спонсора, но, блин, я устал их просто проигрывать. По факту мне же их платят, а я их просто беру сливаю. Хочется и выводить как-то их, продавать скины. Зато в МАК-10 рублей стоит. Хе, <смех> как круто. Как же это говно. Не советую КС. Открывайте на Голдрэпе. Просто кал. Все, всем спасибо. А, два ролика вышло по обновлению. Новому обновлению, как бы это тупо не звучало. Но ладно, новое обновление. Мы его максимально проверили и попытались убить эмку. Не фартануло, не повезло. Все, всем спасибо. Я в тельте. Пока, мужики, увидимся. А вот прошлый контракт, кстати, был. Виктория... Вот самое интересное, да, кто остался? Пишу в комментариях. Если остался... Я что тут не сам собой, наверное, с тобой все-таки диалог-то веду. Надо дышаться. Как будто пробежал 5 километровку Вот эта Виктория стоит 60 тысяч. Я ее крафтил. Потратили 60 тысяч рублей на эту историю. Кравый спорт 60 тысяч рублей. Я эти скины буду оставлять. Это память, напоминание, что Counter-Strike... Не самый лучший выбор в открытии кейсов. Вот это вот мы открывали. А, вот Дух Огня мы, по-моему, тоже крафтили вроде бы. Тоже он где-то 60-50 тысяч стоит, если не ошибаюсь. Ну вот, да, два крутых скина. Все, всем спасибо, всем пока.